Привет всем моим подписчикам и тем, кто решил посмотреть данное видео, а потом подписаться на мой канал. Сегодня у нас будет на обзоре пульсоксиметр. Что это такое? Это современный контрольно-диагностический медицинский прибор, предназначенный для измерения насыщения гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом. Или по-научному это называется сатурация. Сердечно-сосудистая система и легкие человека – беспрерывно работают с одной целью насытить кислородом артериальную кровь приходит он у данного продавца просто в пупырки завернутый заказать можно у него в чехле либо без чехла товар я заказал в чехле давайте откроем внутри у нас мануал как обычно бывает на английском, либо на китайском, но в данном случае он чисто на английском языке. Мануал полный, вся инструкция полная. Далее у нас идет ремешок для ношения. И сам прибор. Цветовая гамма у продавца разнообразная. Есть розовый голубой зеленый оранжевый и черный есть все эти эти же цвета можно заказать чехлон и также есть еще другая модель это модель к 4 есть модель 160 c о ней чуть попозже расскажу и так еще есть в наборе вот такой вот силиконовый чехол для Пульс оксиметра вот так вот он одевается и используется размеры его сейчас мы посмотрим чтобы не доставать мне рулетку размеры есть длина его 57 миллиметров высота 31 и толщина 30 с половиной вес 54 грамма проверять я тоже не буду питается Прибор от двух батареек мизинчиковых, кстати батарейки нужны алкалиновые, именно полтора вольтовые, аккумуляторные 1.2 не подойдут, Ну, они будут работать все прибор, но он будет показывать не точно. Есть у меня вот дураселлские батареечки очень хорошие. Итак, с комплектацией разобрались чехольчик довольно-таки такой прочный удобно будет носить как женщинам, так и мужчинам допустим в кармане, либо в сумочке не боясь, что он внутри тут нажмется либо сломается так, даже вот есть пленочка у нас еще приклеена на олот экране и так, основным отличием пульсоксиметра от прочих моделей является то, что для проведения анализа его необходимо всего лишь надеть на палец. Иногда этот данный аппарат называют пальчиком. Целевую аудиторию пользователей пульсоксиметров составляют люди, имеющие болезни, которые могут осложниться развитием гипоксии, то есть кислородного голодания внутренних органов. Помимо лиц, страдающих различными болезнями, применение пульсоксиметра очень важно женщинами в период беременности профессиональными спортсменами, лицами пожилого и старческого возраста. Принцип действия пульсаксиметра достаточно прост. Он, ос, он оснащен светодиодом, надеюсь, что видно. Оснащен светодиодом, излучающим свет красного и инфракрасного спектров, который частично утилизируется клетками крови переносящими гемоглобин Фотодетектор оценивает количество непоглощенного света а микропроцессор соотносит полученные данные с частотой пульса на основании чего аппарат делает вывод об уровне насыщенности артериальной крови кислородом нормой считаются показатели от 95 до 99 процентов здесь есть два параметра в данной модели он измеряет Первое это SPO2, вот вверху это насыщение крови кислородом, а второе PR это сердцебиение, пульс. В модели есть модель у продавца 160C, там еще есть функция P, это индекс перфузии. Что это такое? Это интенсивность объемного периферического кровотока. Или же в простонародье это сила пульса вместе измерения. Величина измерения индекса перфузии от 0,02% до 20%. Норма в пределах от 4 до 7%. Как вы уже заметили, пульс-оксиметр автоматически выключается секунд через 8%. Итак, как же правильно пользоваться пульсоксиметром? сиником? Датчик нужно зафиксировать, но без лишнего давления. Включаем. После закрепления прибора нужно немного подождать. Секунд 5-20. После чего прибор покажет результат. Вот верхний это 98% насыщения крови кислородом. 84-83 это пульс. Также немаловажно знать э, то, что ноготь должен обязательно быть чистым, без лака. Различные загрязнения ногтя снижают процент сатурации. Несмотря на малые размеры прибора, он оптимален для домашнего использования. Высокое быстродействие, простота проведения анализа, наличие информационного дисплея, демократичная цена. В линейке устройств практически любого производителя широко представлены как взрослые, так и детские. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.